У вас непростые отношения с Алексеем Навальным? Нет, с Алексеем Навальным делать? нет никаких отношений. Мы, наши отношения можно назвать, мы знакомы. Это все. Но если вы помогаете человеку деньгами, ну, вы же на что-то рассчитываете? Ему. Нет, я ни нет, на что не рассчитывал. Не личный корыстный интерес, а общественный интерес? Ну рассчитывал на то, что мне казалось, что он ведет очень правильную борьбу, и я хотел помочь ему. вот. Скажите, Навальный сломал сценарий Путина? Я не понимаю его вопроса. Навальный сделал все, чтобы Путин нарушал правила игры. Это и продление своих полномочий, это и новая конституция, это и преследование оппозиционеров, активистов. То есть он сделал все, чтобы Путин в конце концов не выдержал и посадил его в тюрьму. Нет, он вообще ничего не поменял. Не знаю. Абсолютно. К сожалению, ничего не удалось. Критикуете его за то, что он критиковал вашу приватизацию? И критикую его за умное голосование, за то, что сдался, как говорится, без боя и так далее. Что значит Навальный сдался без боя? Ну, ну как, вот, сказать, вот, э, его часто говорят, что он там, типа, пострадал, жертва там, сидит в тюрьме там, и, так далее, и так далее. Слушайте, он был в тылу. Он взял, перешел линию фронта, поднял руки и сдался врагу. Кто он такой? Его никто туда не толкал. Он сам по собственной воле приехал в стан врага и сдался. Он приехал в свою собственную страну. И что? Страна захвачена врагом. Страна захвачена врагом. Страна оккупирована. Ты приехал в оккупированную страну и сдался. Ну, он Деголь, Деголь. Сидит в Лондоне. А -а -а. Вот оккупированная Франция. Он говорит, это моя страна. Приезжает и сдается. Его арестовывают, сажают. Нормально. А он вместо этого, так сказать, всю Францию сделал. И сопротивление возглавил. И вошел в Париж. С цветами его встретили. Два разных сценария. Вот полный, полная аналогия. Де Голь не приехал и не сдался врагу. Хотя он мог бы и потом там из тюрьмы так сказать какие-то там малявки слал бы. да? Боритесь за нашу свободную Францию. Вот я тут страдаю за вас. В концлагере Равенсбрюк, рядом с Бандерой. То есть вы считаете, что надо было оставаться там, где он был, в Германии, и оттуда вести борьбу. Уж коль тебя вывезли в бессознательном состоянии, и ты теперь в безопасности, и здесь твоя борьба, конечно. А вот там какая у тебя борьба? У Параши сидеть. Это твоя борьба. Ну, Если вы помните, Навальный сказал, что я не буду вести за границей политическую... Ну и дура... Что я могу сказать? Ну и дурак что будешь. Знаете, как этот Астабендер говорил кисе Воробьянинову, когда Воробьянинов никогда не протянет руки? Ну протянешь ноги старый дуралей. Ну что ну, это такое? Ну, ну, у тебя есть борьба такая, какая есть. Ты не можешь себе придумать оружие. Если у тебя нет в руках автомата, ты борешься голыми руками. Если у тебя нет возможности вернуться в страну, то ты борешься там, где у тебя есть такая возможность. Ну когда ты приезжаешь и сдаешься, а вместе с тобой закрывают всю твою организацию в России и всех выкидывают за границу, либо сажают в тюрьму, то какой так сказать, эффект ты имеешь? Мне теперь рассказывают, какой-то экзистенциальный подвиг. Где он? Где он? На сегодняшний день в информационной картине мира его нету, этого так сказать, человека.